Стих на Псалом 24. Направь меня на истину твою и научи меня. Псалом 24, пятый стих. Упование Давида. На Тебя уповаю я, Господи, лишь Тобою живу и дышу: Ты, хранитель души моей, Господи, мою душу к Тебе возношу, в уповании не будут постыжены все надеющиеся на Тебя, но прибудут вовеки приближены, кто отдал в Твои руки себя. Укажи мне пути, что от вечности научи меня сеям Твоим, чтобы дни не исчезли в беспечности, что назначены годом моим. Ты направь меня, Боже, на истину, ибо Ты во спасение Бог». Ты мне знамя любви Твоей выставил, Чтобы сбиться с пути я не мог. Надо мною любовь Твоя нежная, Вспомни, Боже, щедроты Твои, К Твоим детям все милости прежние, Ведь на них уповали они. Не припомни грехов моей юности, Преступлений моих не умени». Но при всей моей нынешней скудости Твою благость ко мне сохрани. Твое слово хранит наставление, отвращая от грешных путей, Кротким к правде дает направление, чтобы их принять, как божьих детей. Все пути твои — милость и истина» совсем верным хранящим завет откровение слова не мистика но спасенья живительный свет ты прости мне мое согрешение ибо очень оно велико все мои пред тобой преступления да уйдут от меня далеко только тот кто стремится к Богу, В своем духе не будет блуждать, Но к спасению прямую дорогу Бог поможет ему избирать Тайна Божья, боящимся Бога, Свой завет открывает Он им. Тем открыта святая дорога, Кто Господним заветом храним. Аминь.